Когда умрет последний русский, Все реки повернутся вспять, Исчезнет совесть, честь и чувства, И звездам больше не сиять. Когда умрет последний русский, Когда исчезнет русский дух, На всей планете станет пусто, И мир бесцветным станет вдруг. Не станет русского балета, Пожухнут русские поля, И гениального поэта Не явит русская земля. Затихнут звуки балалаек, Кормошек, дудок, бубенцов, Не станет русских сказок, баек, Ни песен дедов и отцов, Не защитит солдат российский Чужую слабую страну И впишет ад в живущих списки и от чертей и сатану. Когда последний русский встанет На край могилы уходя, Земля землей быть перестанет, и Бог заплачет, как дитя, но, умирая на излете, Он заорет вдруг в пустоту, да хрен вам бесы, не дождетесь, я всех чертей переживу. Пусть знает мир, Бог не заплачет, и не секнет русский род. Бог любит Русь, а это значит, последний русский не умрет, и злы помыслам помыслом не сбыться, не повернуться рекам спять, хоть перекосятся их лица. Русь в пыль забвения не втоптать. Россия раны все залечит. Сто раз пройдет и Крым, и Рым. Пусть знают все, что русский вечер, И русский дух неистребим.